Девочки, если в вашем сердце есть мечта, а в жизни есть необходимость иметь здоровое подтянутое тело, то в приближающийся Новый год это замечательная возможность и повод сделать. Подарите себе здоровое, красивое новое тело, новые нейронные связи и море эндорфинов, кармонов, радости, счастья и удовольствия. И все это к Новому году я приглашаю вас на марафон. Марафон «Убрать лишние килограммы за 4 недели». Стратегия три в одном. Тело, ум, эмоции. За 4 недели я избавлю вас от стереотипов, и вы получите программу, которая будет соответствовать вашему типу телосложения, вашему психоэмоциональному состоянию и вашей индивидуальности. Если вы испробовали огромное количество способов убрать лишний вес – Сидели на диетах, пили таблетки или чаи для похудения. Испробовали на себе различные косметические или массажные процедуры, которые, кстати, недешево стоят. И в результате возвращались к исходному весу, то на вопрос «почему?», есть очень простой ответ. Дело в том, что все эти методы дают временный эффект, потому что они не меняют ваши нейронные связи, не меняют ваших привычек, ваших пищевых пристрастий и вкусов. А Для того, чтобы изменить себя, изменить свое тело, нужно перепрограммировать организм. Моя методика – это синтез различных программ, самых проверенных, самых эффективных, по телесным практикам и отличие моей программы это системный стратегический подход ко всем элементам моего курса к тренировкам к питанию к психоэмоциональному настрою вы научитесь слышать и слушать свое тело вы научитесь разбираться в той информации которая к вам приходит по теме здорового образа жизни и я помогу вам избавиться от грандиозной ошибки, которую совершают очень многие, а именно бросают начатый новый образ жизни. 30 дней курса – это придумано не от фонаря, это придумано не от потолка. 21 день для того, чтобы выработать привычки. 7 дней для того, чтобы закрепить привычки с тренером, с мастером. И еще 2 дня для подстраховки. Для того, чтобы вы убедились в том, что все поняли, все получается. На всякий случай, для того, чтобы избежать всевозможных отклонений. Это для вас лично. В результате марафона вы получите устойчивый результат минус 3-5 килограммов жира, а не воды, минус 3-5 сантиметров на талии. И поверьте, это очень заметно. У вас улучшится сон, повысится иммунитет. И стрессоустойчивость. если вы настроитесь на такой подход то ваше тело с каждым месяцем будет становиться стройнее и не надо здесь делать ссылку на возраст возраст здесь ни при чем главное движение марафон стартует 25 ноября количество мест ограничено благодарю вас за то что вы были со мной и если это видео было вам полезно поделитесь им с вашими друзьями с вашими подругами. Переходите по ссылкам под этим видео, чтобы присоединиться к нашему суперскому новогоднему проекту.